Всем привет, на связи мистер офицер, продолжаем играть в игру Orient Hero of И сегодня нам предстоит, я думаю, много ну, в, в принципе, в прошлый раз мы тоже многое сделали на пределе Бавура мы уже тут нагоняли 70-80% В прошлый раз мы вот здесь побывали под мишкой вот в этой части пособирали всякие горликовые руды получили новое умение которое обзывается световой всплеск и ну наконец-то мы здесь сломали место где можно подойти к сохранению еще бы с другой стороны разобраться как это сделать и поднялись вот на воздушном потоке вот сюда вверх а есть желание конечно у меня взять горликовую руду но, скорее всего, это чуть попозже мы сделаем сегодня или не сегодня, я точно не могу сказать. А в первую очередь я все-таки брошу свои силы на то, чтобы пробраться вот сюда, все-таки к этому месту, до которого мы в прошлый раз и смогли вот отсюда подойти. Вот. И, возможно, мы сегодня и покорим высоту. Возьмем там еще одного светлячка и вообще будем крутыми. Вот. Ну, а чем мы сейчас будем делать? Нам нужно пробраться опять сюда, куда мы уже ходили. Но ну, у нас что -то... Нифига, там ничего не получилось. Потому что мы... Не обладали теми навыками, которые нам нужны. Вот. И... <с <Navy> <с <Navy> да и... Может что-то убрать... Ладно, я хотел просто что сделать-то, я хотел, чтобы враги быстрее возрождались поставить. Вот у нас же есть тут вот прекрасный враг, которого все зависит, а его, зараза, нету. Я вот вообще здоровье теряю от этого. Ну, как вот... Как вообще такое может происходить? Ты что кричишь? Не прикольное животное, мне нравится, как реализовано это все. Все, прощай, никому не обещай, ничего не говори. Ух ты, елки! Какой-то шебутной, а? Я надеюсь, у нас тут все вернулось на свои. Истоки, но нет Я ошибался Неужто нам придется сюда Телепортироваться, да? Не, а можно Можно смотреть, что сделать Можно попробовать поиграться с огнем О, у нас есть О, если мы вверх смотрим У нас А вот он не хочет что-то на него Как-то это вообще никак не хочет алё вообще от слова совсем неужели нужно на клаве играть чтобы мы могли реально за него зацепиться бред короче ладно Придется вот так делать. Но ну, я другого выхода просто не вижу. Ребята у нас тут не респятся. И, возможно, мы сейчас за Горликовой сходим по Вырику. Раз такая ситуация произошла. И мне пришлось двигаться сюда. То... Так, опять тут нам предлагают быть съеденными. Привет. Что ты скажешь нам? Я просто сюда мечтаю пробовать на дерево и весеннюю цвету, но в этой ледяной вершине э, все ты... Все ты то же самое говоришь. Я что-то новенькое бы сказал. Я тоже могу шиндарахнуть хорошо. А, понятно. Ну, теперь весело. Вот как туда попасть, объясните мне, пожалуйста. Я вот просто не понимаю. Нет никаких животных, вообще никого. За кого можно было хотя бы... Зацепиться. Вот что за бред? И тут я воняться не могу. Ну, просто дичайшая дичь. Я такой типа беру, нажимаю Y. Оп! И не могу зацепиться за эту гадость. Хотя мне говорили, братан, все будет хорошо, ты сможешь, мы в тебя верим. И как вот это расценивать, я просто не понимаю. То есть тут у нас, грубо говоря, сразу тупичок образовывается. И мы не можем... Мы не можем достать горликовую руду. Ну, блин, это, конечно... Дебилизм. О-о-о-о, пошло дело. Но опять же, это мы каким-то этим читерским способом делаем. Не должно быть такого. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все понятно, короче. Тут мы не могем. Там мы не могем. И получается вот такая вот бредятина. Что тут мы просто никак не можем на геймпаде уйти. С этой локейшн. Ведь реально так никак и не залезешь тут и отсюда тоже не прыгнешь и не долетишь получается каким бы ты там крутым попрыгуном не был получается здесь горликову руду мы Все. вот так вот плохо все очень плохо. Поэтому отправляемся к телепорту. Сейчас опять же придется все это бежать вниз, вверх, прыгать. Просто какой-то капец. Очень жаль за руду. Я не представляю, как ее можно там взять. Если у вас есть представление, как это можно сделать на о родном геймпаде мелкомягких, то прошу вас отписаться об этом в комментариях. Если есть идеи, конечно же. Вот я дурачок, вот я дурачок. А что ты опять сдохнешь-то? Так вроде восстановился да, а -а -а. все понятно, что придется попотеть тут. Месте, где никто не потеет, я потею. Здрасте. Вот еще так, да, да, да, да. Согласен. Короче, надо ждать, когда он блеванет. После его блеванства тогда уже и заниматься всей этой Eu. я поднялся выше ура да что за может быть поменять эту хрень притягивающуюся убрать так оно и есть да так, а теперь нам нужно каким-то образом поцелиться. Отлично. Это будет больно и мучительно походу. О, нет, смотрите-ка. Я попал. Так, отлично. О, у нас открылся проход. Отлично. Я думаю, что же это сделает. Что же мы тут сожгем, подожгм, разожг. А это у нас вот механизм. Отточился, да? что ж, прикольно. А теперь мне бы. Здрасте. Как мне теперь подняться вверх, вашу Машу? А, да что ж такое-то, ну как, ну как? Так, ладно, мы притягиваться можем, не знаю, нужно ли нам это притяжение на самом деле. Так, тут у нас опять же есть притягатели и тут есть сосули ойба у нас этот есть огонь есть Все, давай, больше не прыгай, не мешай мне, пожалуйста. Тус... Да ёлки. Всё, То с... Да, йоке. Все, до свидули. Какая-то дичь произошла. Камень что-то здесь пробил, не пробил. Ох, oh, ё, это вот как она делается. Фрагменты ячейки жизни мы с вами получили. Прикольно. Так, ну мы идем дальше тогда, раз у нас все тут получилось. Поднимемся сейчас сюда. Ага, с той стороны, да, нам говорят, может только зайти. И тут мы опять что? Мы походу тут опять не можем, да, подняться вверх. Просто замечательно. О, я научился, ура! Каким-то образом стало все это дело работать. Так, дух я видел. Блин. Честно, тут даже два их. Ну, а если тут их два, то будет весело всегда. Ладно, спускаемся пониже. Так, все, закрывай пастьку. Не знаю, что нам этот огонь дал. чё то наверное, дал. хе хе Интересно. Так, мы получается сейчас можем якобы вниз пойти, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Не надо меня цапкать, царапкать. Так, есть ход у нас э, слева. Есть ход справа. Ой, какие тут гадости, а. Так, мне нужно было по-любому сюда сходить. Ай-яй-яй, да что ж такое-то? Ай, все, я понял, что я Сейчас мы другую штуку возьмем тогда. раскол вы получили новый осколок духа, с него можете расколоть световой всплеск на три части. Нифига себе, это типа мы убираем вот эти всякие гадости. и yeah, студ блин рыба то очень нужна была наверное тут блин ну что ж такое то Есть. Фу. Ну вот так вот. Отлично. Мы тут соединили путь немножко и получилось классненько. Так, окей. Всех рыбок уничтожим, которые нам будут мешать. Так, ну все. А ну плюнь. Да, чтоб тебя... Это что за нафиг? Отлично, я запрыгнул. Мне прикольно, классно, окупенно. Так, ну что, пробуем? Ничего тут не ломается. Тпшка, спасибо. Походу это то место, нет? Нет, это еще не то место, но... А вот это место. Привет! Подожди, да, я себе этот побольше шансов сделаю, пожалуйста. Так, шатали мы тебя? Нет у нас. Какие эти гадости Гадости Пошел ты Опять ты Оно не подходи Так а, вот он. Наконец-то он треснул. То есть по нему не надо было прыгать, чтобы он треснул. Надо было тут бороться с врагами, чтобы он треснул. Круто. Прикольно. Мне нравится. Так, ну ладно. Что нам тут? Всего-то надо вверх подняться. И мы вообще будем... Красавчики. Эээ... А, вот как я тут что-то пыжусь, мыжусь, колопыжусь. Так, эти тайники у нас открытые. Ну и все тогда. Что еще надо-то? Ай-яй-яй! Вот за эту штуку пасси большое. Какой там какой-то он. прям это вообще жесткий, смотрите. Ты там не бесись, все окей будет. Ой, тут еще и ветка такая. А нет, смотрите-ка, я думал, он какой-то мощный будет. Так, держусь. Тут какая-то пушечка. Блин, капец тут подниматься и подниматься, да? Это что, было? Что говорят, ты это, давай, завязывай так. Завязывай так, творить. Блин. Вообще непривычно. А, какая-то пушка наглая. Отлично. Просто говорят, иди заново, иди заново. Вот... И как? Как это все тут... А -а -а -а. Ну что это такое, а? Исните мне все. Это просто какой-то капец. Я, чтобы подняться вверх, трачу кучу сил. Непонятно что. Есть у нас классные штуки, но блин, почему они не работают? Отлично, я здесь, окей. Теперь мне нужно через пушку подняться вверх. Может, стоит просто прыгнуть на нее тогда уж? Ай-яй-яй-яй, ну просто какая-то дичь. Просто нужно быть... Аккуратным. Так. Не знаю, не знаю. Пролезу я, нет? В смысле, я был на пушке? Есть контакт. Так минус один. Так это пока негодяй останется, пускай. О, вот и негодяя нету, да? Так. Вот это дерево мне очень нужно. Честно, честно. Так, ну чё, я где-то вверху. Готовимся к худшему. Оно сейчас настанет. Фух, это просто жесть, это просто жесть. И что тут? А, привет. Про тебя-то я и забыл уже совсем. И куда нам бежать? Ясно, я понял. Бежим налево, походу. Эх ты ж. Че, блин, все, мне хана. Просто засыпала. Ай-яй-яй-яй-яй! Куда? Чего? Куда? Зачем? Блин, я не понимаю! Еперный театр. Вы серьезно? Сколько мне еще бежать нужно-то? Пипец. Открой глаза, маленький дух, уже все хорошо. Память леса пробудилась, а вместе с ней и я. Я уж подумал, что ты сгинешь в сугробах. Теперь в пределе вновь наступит весна, хотя обрадуются ей не все. Крик как раз одна из таких. Я видел ее в страшном сне. Птички-птички она рождена из пыли. Когда мир погрузился во тьму, она расправила крылья. Совушки. черная лебедь. Ух ты ж. Она вновь обратилась в пыль. Ее сердце камень, оно не проснется, а лето прошло и уже не вернется. Но благодаря тебе, дух, на смену ему придет новое лето. Я видел это во сне. Вы нашли новый огонек, память леса, максимальный запас жизни, здоровья увеличен. Ну давай, что то нам еще скажешь? Во сне ко мне приходил Кволок, великий хранитель. Он был не просто хранителем Моки и своих топей. Он был жизнью, что текла под их корнями, мудростью, что направляла их в воду. Он был для Моки как отец, и его не забудут. Что еще? По сне ко мне приходила мора, предильщица тьмы. Слишком долго она жила в оковах ночи. Но теперь она встречает рассвет, и ее дети тоже. Теперь они увидят, как их паутина сверкает от утренней росы. Во сне ко мне приходило ко мне крылая крик. Упадок принес долгую холодную зиму, но воспоминания о тепле не давали мне пропасть. Может ли создание, не знавшее света, спастись от тьмы? Может, да, может она попытается затянуть нас всех во мрак. Но это понятно. Да, да, интересно. Предел Баура 93% мы с вами сделали сегодня. Вау, вау, вау, с 86, по-моему. Тем временем мы пробили здесь точку. И теперь у нас, собственно, вообще тут, можно сказать, тетчики-пуки есть. Тут несколько духов, которые нужно забрать. Я думаю, это как-то в следующий раз мы сделаем как-нибудь. Вот, что еще мне бы хотелось сегодня сделать? Да, я думаю, хватит на сегодня уже того, что мы сделали. Единственное, единственное, мы прям вот по-быстренькому можем вот прям вот так вот сделать. Прости меня, Мишка. Но я обязан это сделать. Итак, у нас есть тут замечательный тали. Прекрасно. Как я люблю это место. Ну что далее. Надеюсь, тебе понравились. Моя избушка. Ты только представь, как здесь было хорошо до метели Постой, это что семя? Семя цветка пружинки. Она все это время лежала здесь, в холодной пустоши, но выжила. Разве это не чудо? Семя совсем крошечное. Но как оно цепляется за жизнь? Хочешь глянуть на то, что выросло из крошечного семечка цветка пружинки. Давайте посмотрим, не все потеряно, я думал, что спас все семена, но похоже все-таки оставил одно на морозе, оно выжило, несмотря ни на что. Тогда приступим. Ну давай. Куда ты его тут накидаешь? Ой-ой-ой, какой ты крутой-крутой. Не надо переживать, что невзначай наступишь на цветок пружинку. Это хищное растение, но ест оно очень редко. Я и сам всего раз такое видел. Я нашел приют в рудниковых полях, когда мой прежний сад заледенел. Но тот сад был совсем маленьким. Им любовался только я и больше никто. Теперь в полях появился сад для всех и каждого. А я, я наконец-то чувствую себя дома. Спасибо тебе, дух. Озеленение не поняли, и побочное задание выполнено. Я нашел приют в Родниковых полях, когда мой прежний сад залезил. Но тот сад был совсем маленьким. Им любовался только я и больше никто. Теперь полях появился сад для всех и каждого. Я наконец-то чувствую себя дома. Спасибо тебе, дух. Ну, собственно, все. Он нам все рассказал. А теперь давайте... Попрыгаем. Видите, как все просто стало. Не надо ничего там думать, придумывать. Все очень просто стало. Просто-просто. Просто скакалки. Тут уже не попрыгаешь. Так, ладно. Валим, валим из этого домика. Валим, валим, валим, валим. Так, успокойся, не прыгай больше, пожалуйста. Я хочу посмотреть, где там еще появились эти пружинки. Или они только там были? Блин, прекрасно. Как всего появилось тут. М -м. Так, и все, да? Больше пружинок нету. Ну вот, я думал. Гадал. А, вот еще пружиночки, да? Э -э Моки. А -а Здравствуй, славная у тебя шляпа. О, можно я ее заберу? Здесь в родниковых полях солнце слишком яркое. Я тебе взамен отдам свой светильник, только в нем пусто, больше мне не придется сидеть в темноте. Буду сидеть в тени. Так, шляпа и светильник. Отлично, мы нашли предмет задания, от свечи внутри светильника уже ничего не осталось. Ты мне, я тебе. Но ну, по-моему, светильник нам нужно кому-то внизу, где темно, по-любому отдать. Так, улучшение, давайте посмотрим. Притягивания мы не будем. Наносите, получаете, написать, следующий урон, получаете на 25. Пофиг, давайте. Долбанем, 35, долбанем. И жизненная сила наносится на 10% больше урона, когда ячейки жизни заполнены более чем наполовину. 20% на 30. Отлично, жизненная сила. Ну и наносит на больше 30 процент единицы урона, когда у нас ячейки заполнены на всю катушку. Так, давай посмотрим, что ты можешь из-за дать нам. На все произойдет, получается больше урона. Давайте все это купим. Обмен максимальная жизнь, энергия меняется местами. Подрезание кредита, наносите больше урона летающим врагам. Искусство боя, шанс наносить 50% урона, составляя 10%. Живучесть, вы получаете одну дополнительную ячейку жизни. И энергию вы получаете одну дополнительную ячейку энергии. Да, не за что. Так, давай посмотрим, что у него теперь есть. Живущий получает 1, 2, 3. Получает 1, 2, 3. Чеки энергии. Чеки, чеки, чеки, чеки, чеки, чеки, чеки, Так, и искусство боя, шанс на 50% дополнительного урона составляет 10%, 20%. Прикольно. Прикольно, все, спасибо, спасибо. А тут есть прыжковые штуки. А тут нет прыжковых штук. Ой, там какой-то этот. Ты кто такой? А, паучок. Дай фиг с тобой, паучок. Так, прикольно. Ой, ой, ой. Шапочки теперь он. Эй, понимаешь ли. Да, прикольно. Тут все обустроилось. Классно стало. Мне нравится. Э, что у нас э, может кис сказать? Духи ушли, а мои деревья пали жертвой. Упадка. это вернулся, нашел дом. Ах. Да. Мягкую почву для последнего семечка. Может, еще есть надежда на новую жизнь? Может, последнее семя станет первым деревом. Ну что, давайте. У меня предложение на этом пока закончить. И в следующий раз я, честно, не знаю, чем мы займемся. Тут у нас, как видите, все уже, можно сказать, исследовано. Вот какой-то вот один неизвестный осколочек остался. Что касается... Карты. Родниковые поля у нас на 100%. Наконец-то предел Баурденс 3. Есть к чему стремиться. Тут есть всякие духи. Вот. Эм, родник. Непонятно, что тут еще хотят от меня. Что-то хотят. Светло озера. Тоже не до конца. 1% что-то хочет. Кто-то хочет. Дальше у нас... Подлоны нора полностью забиты. Чернильные топи тоже что-то есть. Тут где, я пока не представляю. Хорошо, недра на соточку мы сделали. Площинок волка тоже хотит, чтобы мы забрали вот этот дух, походу. Тихий лес, доколе мне пока не понятен, что ему надо, но тут, видать, есть что забрать. Ну, не знаю, где. Вот здесь может. И здесь еще у нас подветренные пустоши, да, скажете, вы что тут делать? А тут вот надо наконец-таки отдать нам вот это все дело сюда и быть прям тру папка нагибаторами. Давайте сразу туда перенесемся. В следующий раз, я думаю, мы оттуда прям все и начнем делать. Вот, а на сегодня все. С вами был Фисерк. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока, ребят. Всем пока.